Иисус Христос заповедовал нам по плодам их, узнаете их. Так почему же, мой милый друг, ты слушаешь тех, кто говорят, что жить и не грешить невозможно, которые приносят плоды греха, которые приносят худые плоды, которые являются не просто худыми деревьями, это гнилые деревья, это гнилое дерево, оно не просто гниет, но оно заражает других своей гнилью, и другие люди, которые их слушают, они тоже начинают гнить, и они тоже начинают распространять тот грех, который эти люди любят делать. Они говорят, главное любовь, они говорят, главное любить, а о грехе пусть Господь позаботится, Он умер за наши грехи, Он о нас и позаботится, но мой милый друг, Бог свят, и Он заповедовал нам по плодам их узнавать их. Если человек говорит, что грешить в мыслях и в словах это вполне нормально, то, мой милый друг, ты связался с худым деревом, которое приносит худые плоды, который гниет изнутри и который тебя заразил этой заразой, и ты начал гнить изнутри. Вот поэтому Иисус и предупреждал, что худое дерево приносит худые плоды. И это дерево, если не покается и не начнет приносить добрые плоды, оно будет срублено и брошено в огонь. Хочешь ли ты быть тем деревом, которое приносит плоды греха в своих мыслях, в своих словах? И, конечно же, потом уже на деле ты будешь приносить эти плоды. Потому что все грехи начинаются из твоего сердца, из твоих мыслей, мой милый друг. Если ты не прекратишь грешить, ты закончишь в аду. Если ты не прекратишь следовать за теми людьми, которые являются худыми деревьями, которые ведут тебя в грех через твои мысли, через твои слова и через потом поступки твои, то, мой милый друг, ты... И те люди, которых ты слушаешь, будут в аду. Потому что святой Бог не имеет ничего общего ни с единым грешником, тем более с тем, кто лицемерно грешит в своих мыслях. Мой милый друг, покайся и не следуй за этими лжецами, которые обманывают тебя за этими гнилыми и худыми деревьями. Да благословит вас Господь наш Иисус.